Дорогие ребята, здравствуйте! Сегодня мы будем с вами выполнять морфологический разбор. А вот какую часть речи мы будем, мы будем разбирать сегодня, нужно будет вам угадать. Итак, давайте послушаем и посмотрим на текст, который перед нами. «Зимою всего веселей, сесть к печке у красных углей, Лепешек горячих поесть, в сугроб с голенищами влезть, Весь пруд на коньках обижать, и бухнутся сразу в кровать. Я думаю, что каждый из вас вспоминает зиму. И, конечно же, все эти ощущения вам должны быть понятны. Итак, какие же здесь у нас основы? Давайте найдем грамматическую основу этого предложения. Итак, первое. Первый наш глагол, на который мы обращаем внимание, это глагол в форме инфинитива «сесть». Следующий глагол «поесть». Далее глагол «влезть». Следующий глагол «обежать». И, наконец, глагол «бухнуться». Все эти глаголы используются в одной и той же форме. В форме инфинитива перед нами предложение с однородными членами. И в нем одна грамматическая основа. В этом предложении совсем нет подлежащих, в них только сказуемые. И в данном случае мы можем говорить о том, что перед нами безличное предложение. Ну и теперь слово, которое мы будем разбирать. «Зимою всего веселейтесь к печке у красных углей». В данном фрагменте предложения Возьмем слово «веселей» и попробуем решить, какая перед нами часть речи. Надо сказать, что это не так просто сделать, потому что мы можем перепутать две части речи. Это, догадайтесь, что наречие, совершенно верное, и прилагательное. Почему я говорю о том, что мы можем перепутать? Да потому что нам нужно посмотреть обязательно, к чему относится наше слово. Зимой всего веселее сесть к печке. «Сесть веселее зимой». Перед нами, видимо, степень сравнения на речи, потому что относится слово весели к глаголу. Если бы это слово относилось к имени существительному, мы бы сказали, что перед нами степень сравнения прилагательного. Итак, определить, что перед нами – можно только, посмотрев на то слово, от которого мы ставим вопрос. И вообще, когда мы разбираем морфологический, когда мы выполняем морфологический разбор слова, мы всегда должны правильно поставить вопрос. Итак, «сесть веселей». «Веселей» – это наречие. «Наречие» – это самостоятельная часть речи. Мы задали уже вопрос. Начальная форма. А начальной формой будет уже не слово «веселей», а слово «весело». Совершенно верно, потому что «веселей» – это степень сравнения. Итак, начальная форма «весело» Наречие имеет постоянный морфологический признак. Это неизменяемое слово. Но у наречия бывает степень сравнения. И в данном случае… Непостоянным признаком для этого наречия будет наличие степени сравнения. Перед нами э, превосходная степень сравнения, потому что мы образовали ее э, с помощью двух слов. Это слово «веселей». Мы добавили к наречию «весело» суффикс «ей» и, кроме того, добавили слово «всего». Поэтому перед нами превосходная степень сравнения, но и Кроме того, последний наш признак в предложении – это наречие является обстоятельством. На этом мы заканчиваем. Всего хорошего! До новых встреч!